Мир после краха США. Мировой идеологией до настоящего времени был буржуазный либерализм, который по сути является узаконенным для властей и легитимным для народа скотством. Либерализм – философская политическая и экономическая теория, а также идеология, которая исходит из того, что индивидуальная свобода человека является правовой основой общества. Либерализм позволяет элите воздвигнуть свои частные интересы в ранг интересов общества и всем подконтрольным элите обществом воплощать их интересы. Вот почему элита, что то же самое буржуазия, так держится за либерализм. Их мечта – это некий симбиоз либеральной демократии и коммунизма, а именно, чтобы толпа работала с энтузиазмом, как при коммунизме, но результат работы был в интересах элиты, как при либерализме. Сам по себе термин «либеральная демократия» очень противоречивый, так как демократия означает народовластие, что само собой представляет интересы самого народа. Но термин «либерализм» означает власть частных интересов. Вот такую вот минус заложили за правилы Запада. Когда западные демократы борются за права человека в какой-либо стране, надо это понимать как борьба за свои собственные права в этой стране. Права человека относятся только к ним, так как других они не считают за человеков. В той стране, где есть ценные ресурсы, проливы, границы и прочее, Разворачивается огромная борьба за права человека, и они становятся объектом пристального внимания всех правозащитных организаций, так как они осуществляют кадровую политику в порабощаемой стране, и приступают к ее поеданию. Именно с этих позиций мы должны смотреть на информационную войну внутри России. Маяком либерально-буржуазного строя было США. Мировое правительство не устраивало такое положение, чтобы рабы ели, но не работали, поэтому они вбросили марксистский проект. Проект был очень успешно отработан в России во всех режимах. Теперь они планируют распространить этот проект на весь мир. СССР был развален только потому, что если бы он остался, то стал бы центром концентрации глобальной политики после общего краха буржуазного строя. Когда будет завершен демонтаж либерально-буржуазного строя, Маркс будет реанимирован в мечтах людей, а центром кристаллизации станет марксистский Китай. Марксистский строй – это жесткий контроль, и поэтому, распространив его на весь мир, мировое правительство сможет самым эффективным для них образом править, установить контроль над численностью населения, ресурсами, экономикой и прочее. И все это будет через одну для всех операционную систему. В состав СССР входило множество мусульманских республик, и с помощью марксизма мусульмане были также взяты под контроль. И это очень понравилось мировой закулисе. Мусульмане в их исторически сложившемся виде и марксистские коммунисты очень хорошо друг другу подходят, так как по сути и те и другие являются троцкистами. Мусульмане – это мировые ресурсы, а китайцы – это мировая фабрика. Многие эксперты не раз подсказывали, что после краха Запада во главе с США будет неминуем также и крах Китая, потому что вместе с Западом исчезнет и рынок сбыта. Будут потрясения и для него, но зато ресурсы после этого будут поставляться в Китай напрямую, а рынком сбыта Китая станут все страны, которые примут марксистский проект. Вот свой производственный потенциал Китай и направит на их модернизацию. Никто не придумал альтернативы буржуазному американскому строю. Эта система распространена по всему миру через доллар, науку, массовую культуру. Когда это все рассыпется, как домино, все тонущие, а это будет действительно все, хапнут, что им кинут, как спасательный круг. Духовной идеологией станет ислам, а хозяйственной теорией станет марксизм. Вот и весь симбиоз. На противоречиях между исламом и марксизмом можно править толпой в привычном для закулис библейском духе, разделяясь, травливая и властвой. Все равно делать они будут одно и то же. Исторически сложившиеся мусульмане по оглашению будут делать царствие Божие на земле, а марксисты будут делать коммунизм. А по умолчанию закулиса через них сделает свое глобальное государство. Скрытая рука закулисы будет восприниматься мусульманами как провидение Господне а марксистами – как всеобъемлющие гений Маркса. Запад уже давно готовит к этому проекту. Многочисленные кризисы и нынешний ипотечный крах оставили миллионы семей в США жить в прицепах. А весь средний класс занимается по сути только бумажными махинациями. Это скрытая безработица. Марксизм на Западе за последнее время приобрел высокую популярность, а его критика по-прежнему запрещена внутренним сторожем. Кстати, у нас в России во всех городах так и остались памятники Ленина, улицы Ленина, Карла Маркса и Энгриса. Убирать эти памятники и название улиц запрещено. Тело Ленина и прикрепленный к нему дух Маркса до сих пор лежит в Кремлевском мавзолее, и критиковать это может только Жириновский. С критикой марксизма связано и разрешение на убийство Сталина и его преемника Берию. Сталин только по оглашению был марксистом а также он был настоящим коммунистом-большевиком. Говорили они все марксистскими терминами, потому что для троцкистов-марксистов они были как бы свои. Или, по крайней мере, их не так-то просто было обвинить в антимарксизме. Кстати, посмотрите биографию Солженицына Александра Исаевича. Он был посажен в 1945 году именно за критику Сталина в том, что тот отклонился от курса Маркса и Ленина. Сталин подписал марксизму смертный приговор в своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР». Стата Сталина из его труда «Экономические проблемы социализма в СССР». Я думаю, что необходимо откинуть и некоторые другие понятия, взятые из капитала Маркса, где Маркс занимается анализом капитализма и искусственно приклеиваемые к нашим социалистическим отношениям. Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как «необходимый и прибавочный труд», Необходимый и прибавочный продукт, необходимое и прибавочное рабочее время. Но если убрать эти понятия из теории, то там фактически ничего и не останется. Далее, цитата Сталина из «Экономические проблемы социализма в СССР. Что было бы, если бы не отдельные группы рабочих, а большинство рабочих подняло свой культурно-технический уровень до уровня инженерно-технического персонала? Наша промышленность была бы поднята на высоту, недосягаемую для промышленности других стран. Следовательно, нельзя отрицать, что уничтожение существующего различия между умственным и физическим трудом путем поднятия культурно-технического персонала до уровня технического персонала не может не иметь для нас первостепенного значения. Тут Сталин устраняет борьбу классов, работников интеллектуального и физического труда. Подробный анализ деятельности Сталина говорит о том, что он действовал совсем не по марксистской идеологии, и великий период СССР обязан именно этому произволу Сталина. После его убийства в 1953 году к управлению страной вернулся троцкистко-марксистский блок, который еще до войны Сталин запустил в их же репрессионный аппарат. Остальные категории закона марксистского учения разоблачены теперь. Вот некоторые из них. Диалектический материализм Он исходит из того, что материя — это единственная основа мира, сознание — это свойство материи, признает всеобщую взаимосвязь предметов и явлений, движение и развитие мира как результат его внутренних противоречий. У нас же эта философия развеяна в прах. На самом деле, основа мироздания — это три единства — материя, информация и мера. Материя и информация не могут существовать друг без друга. Нет материи, не обладающей информацией и нет информации, не относящейся к материи, а равно и к какому-либо явлению. Мера – это порядок в материи и информации, и соответствие материи и информации. И наоборот, энергия относится к категории материя, а пространство и время относятся к категории мера. Вот так философия триединства и покрывает философию материализма. Единство и борьба противоположностей. Это по сути и есть библейский лозунг «разделяй, стравливай и властвуй», внедренный в более наукообразном виде в умы будущей интеллигенции. На самом деле мир единый целостен, а борьба противоположностей – это удел шизофреников. Отрицание – отрицание закон. Согласно этому закону, развитие осуществляется циклами, каждый из которых состоит из трех стадий. Исходное состояние объекта, его превращение в свою противоположность и превращение этой противоположности – свою противоположность и так далее. А это уже программирование и зацикливание, как все, что мы сейчас сделаем, наши потомки опровергнут и проклянут нас. Действительно, если мы будем бездумно следовать таким теориям, то наши предки проклянут нас, если вообще они появятся на свет. И так далее, анализируя, от марксизма ничего не остается. И все более и более в своих негативных алгоритмах марксизм походит на Библию, светской оболочкой которой он и является. Российская элита не понимает своего места в выстраиваемой глобальной схеме и роет в себе могилу. Кстати, они же борются с коррупцией, и вот теперь у них появилось самое действенное оружие против коррупции – самоубийство. Элита предала светлые идеи коммунизма и приняла идеи либерального буржуинства наших врагов, которые строили нам революцию, Отечественную войну и поспособствовали развалу СССР. Так что в глазах Китая Россия – это проклятый Иуда. С другой стороны, элита российской толпы реанимировала псевдохристианство в виде РПЦ и устроила войну в Чечне, так что в глазах мусульман мы чуть ли не кровники. Более того, РПЦ сделали главенствующей религией в России и даже ввели ее в обязательное образование. Конечно же, все это сделала мировая закулиска в обход понимания российской элиты. Но попробуй-ка объясни все это мусульманам и китайцам. Сделано это так, чтобы Россия не смогла занять никакого места в глобальном сценарии, кроме отведенной ей Западом позиции сырьевого придатка. А ведь у нас есть все шансы перехватить эти глобальные процессы. Есть и огромная территория, граничащая со всеми цивилизациями. Есть и нужные всем ресурсы. И что даже самое главное, есть самое мощное информационное оружие в форме концепции общественной безопасности – КОБ. Пока еще элита жива и продолжает двигать российскую цивилизацию в границах катастрофы. Заявленный Медведевым курс на модернизацию является очевидной аферой. Вот сталинская модернизация была настоящей. Поднят был весь народ, все деятели искусства, великие стройки, наука и так далее. А этот все средства слил на нанотехнологии, которых не существует у нас. В Европе, СНГ и понимающих частях российской верхушки есть понимание того, что империя доллара уже при смерти. И ей ничего не поможет. Они даже пытались придумать альтернативную экономическую систему, но не смогли. Взяли себе на заметку то, что было у Маркса и решили напрямую соединить экономики Европы и страны СССР. В балансировке экономики этого объединения теория Карла Маркса совершенно бесполезна. Сталин строил экономику СССР в обход марксистской теории и сделал непроизойденное отраслевое хозяйство. Они хотят... Отстроиться от долларовой экономики до ее краха, чтобы «Титаник» не утащил всех под воду. Если моментом обвалит доллар, то товарооборот между странами сразу встанет. Быстрая инфляция доллара разбалансирует экономику всех стран и убьет их банковские системы, и печать национальных валют прекратится. А то, что уже есть, сожрет инфляция. Товары будут лежать на полках, цены заоблачные, и денег не будет. И все это за несколько недель. Такого никто не хочет допустить. Российская элита не совсем все правильно поняла. Думать не умеет, а только копирует. Элитарии думают, что если США рухнет, то ее функции они смогут взять и повторить в России, и пытаются скопировать структуру, которые будут убиты на Западе. Приверженец этого Медведев. Он думает, что нам удастся собрать будущие осколки от Силиконовой долины, завести в Москве аналог финансовых структур Нью-Йорка и сделать из Москвы мировой финансовый центр. «Да, нас просто надули». Они дали нам лишь помечтать, а мы сдали им совсем реальные вещи. России надо делать ставку только на себя. А сдать образование, социальную систему, армию, ядерную энергетику, оборонный сектор производства, космическую промышленность, усилить геноцид собственного народа, скинуть пенсионный фонд и прочие мерзости – это идеальное самоубийство, если вообще кто-то из элиты все еще считает Россию своей родиной. Наш народ не имеет никакого потенциала самоорганизации, чтобы самостоятельно скинуть элиту. Элита сама себя должна уничтожить. Элита практически изолировала себя от народа. Остались только элитарные партии. Другие партии не будут допущены к регистрации. Останутся три партии. Единая Россия, ЛДПР и КПРФ. В идеале для них вообще все соединить в Единую Россию, а КПРФ просто слить. Собрав все кланы в одну партию, тот, кто реально правит в России, сможет отбирать у них власть и скидывать их пользуясь партийными инструментами и через партию проводить национализацию бывшего кланового имущества. И только после лишения власти региональных кланов можно будет проводить уже действенную кадровую политику, которую проводил Сталин. И такое чудо не обойдется без нашей помощи, когда, к примеру, уже к 2012 году наших сторонников будет около трех миллионов человек, а теория КОБ будет достаточно распространена в молодой смене интеллигенции от народа.